Что, не получается, да? Не получается? Угу. Все нормально. Все нормально. Так все, ты не боишься? Все, собрался? Давай! Миша мне, пожалуйста. Да, да. Так, это покоя Димитресику. Она, кстати, видит каким-то астральным глазом из жопы, я не знаю, просто она меня видит отовсюду. Добрый день, дорогие друзья. И вам здравствуйте, этот видос записываю, чисто залетел с двух ног. Окей, <свес> okay, богатыри, здорово. Сегодня мы с вами наконец-то продолжим проходить Resident Evil Village. Я вроде сказал, что я его забросил, но... Поиграв немного в Resident 2, э, в ремейк, пройдя, собственно, ремейк второго Resident, я как-то соскучился по, вообще по Resident и решил, то, что нужно все-таки закончить, наверное, Village. Нам с вами нужно Давно последний раз выходила серия Очень Нам с вами нужно найти Не понял у меня что Озвучка стоит французского языка что ли А нет Так вот мне нужно найти маски ангелов Для того чтобы Выбраться отсюда нафиг У меня их сейчас на данный момент три А еще у нас есть одна проблема И проблема заключается в том Что за нами гонится Димитреску я надеюсь, я не буду так сильно обсираться Сейчас Я, короче, постараюсь э -э, как-то Плохой звук Чувствуешь Ах ты, твою мать, ты притинула. пай, коза, блядь Иди в жопу Сдурело, что ли? Иди отсюда Иди Капец, она меня напугала. А, я понял, да, у меня нет боеприпасов. Мама! Мама! Так, у меня тут комната винная, винного погреба. Мне бы сейчас еще Димитреску не встретить бы. Так, женщина. Ты, ты че? Ты, ты где? Ты где? Алло? Стоп, тихо, тихо, тихо. Стоять. Э, так, так, хорошо, да? Ах ты тварь! Тихо... А я повешу твою голову на стену Поймай сначала Скотя... о, о, тут еще и стоит Наконец-то мы хм, Пожалуй, мне лучше умерить был. Я, если честно, по тебе совершенно не скучал и, а, Открыть Подходит? Подходит, давай быстрей Быстрей, быстрей, быстрей, отлично О, маска ангела есть Еще одна От этого тоже не легче Да не надо лечиться, садись Упердываем отсюда к чертовой матери Фу, блин. Не, я говорю, после того, как за мной побегал Ты че до, до меня докопалась опять, а? Отстань! А? Ты, ты, ты, ты, тварь! Так, тихо Как? Хорошо! Мне нужен воздух, воздух, воздух тихо. Я повешу твою голову на стену Ломай, ломай, ломай! Нет, нет, нет, нет Ты еще жив? Итан, Итан? Eat Самодельная бомба. Так, тихо. Как мне использовать? Как использовать? Как использовать? Быстрый доступ. Так, я сейчас буду готов, смотрите. Вот Ты теперь... Нет, нет, нет, нет, стой! Тихо. Мое дело! Патроны. Есть патроны? О, о, о! Тихо! Тихо, тихо, тихо! Спокойно! Да сколько же на тебе патронов-то надо, падла! Ах ты Я тебя с Альберта стреляю, женщина! Отвали! <связывая> <связывая> <связывая> Давай, Итан, Итан! У меня у меня хилок нет. У меня хилок нет! Хилок нет! Тихо, тихо. Кидай бомбу и прям под ноги вали отсюда, Итан. Я должен сказать то, что это сейчас было... Что -то, то, что это было сейчас потное, между прочим. А еще я должен признать то, что у меня нет патронов. А, а я могу себе... А, ну, слушай, 30. Я могу даже лекарство сделать. Погоди, а я могу на этот пистолет, да, Альберта? Так, кристаллическое туловище. У меня еще одно есть. Супер. <с> так, <с> я не знаю, что дальше. Отмычка. Отмычка, отмычка, отмычка. Мне, наверное... Нет, мне не сюда. Так, ну дай подумаем, как мне отсюда выбраться. Наверное, Погоди, стоп. Так, у тебя есть идеи какие-нибудь? А, -а, а, вот... Череп животного. И сейчас такая Димитраску сюда приходит. Тихо, женщина. Ржавые обломки. Ага. Все нормально? Все нормально. Все, все нормально. Да нет, не надо мне это звучать, мне надо на быстрый доступ, это на один направить, да. Так. Патрон дробовика. Так, найти маски ангелов. Я же вроде нашел еще одну, нет? Или мне показалось? А, маска наслаждения. А, ну вот она, да. Все правильно. Серебряное кольцо. Погоди, давай посмотрим. А где оно? Я даже не вижу. Семейное фото. Кстати, а может а, здесь ничего? Так, сокровище кристаллический череп. Изучить тебя можно. Достать из тебя ничего нельзя. А. Алый бокал. Ценное. Ну, там, наверное, продать можно, да? Будет. Деревянная статуя ангела. Так, ладно, короче, мы выбрались. На тебе понять, как отсюда свалить. А, я кажется знаю. Вот так вот. А, я понял. Все нормально? Все нормально. <свес> Тихо. <свес> Это вообще против нее пули использовать вообще бесполезно. Куда ты делась? Куда она делась? А, вон он на меня пялится. Тихо, тихо! Ты, ты как пижак. меня... Ты как меня заметила, падла? А, я вижу тебя, да. Угу. Отвали. Тихо, нет меня здесь. Конечно, тут заперто, но ясен хвост. Куда я вообще побежал? Здесь тоже заперто везде. Обосралась. Иди от меня. гоницкая, гнида. Что, не получается, да? Не получается? Угу. Все, тут, тут ты меня не достанешь. Здорово, мужик. Хотите купить? Я хочу купить... Кстати, а что ты можешь мне предложить? Пистолетные патроны за 150. Давай. Ах ты... А ты не охренел. Кошелек Герц. Да Я вот просто думаю, а мне это не пригодится, а? Сюжетные. Интересных приключений. А вот сюжетные. Череп животного. Кстати, а можно? Ага, вот. Я понял. Слушайте, я понял, что надо с этим сделать. Все, сейчас, я, сейчас вернемся, короче. Давайте тогда продам О, все, что у меня есть. Смело изучайте. Давайте я продам все, что есть у меня ненужного. Кристаллическое туловище. Раз ты говоришь, что это все очень... Как да, давай. честный, справедливый обмен. Так, давай посмотрим, что у нас насчет дробовика. 8000 Сколько? Мне что-то дороговато, слушай, по-моему тебе не кажется? Ладно, 8000 давай потрачу. Так, почему насчет припасов? Мне нужны патроны для дробовика. Четыре патрона стоит 4000 тысячи, ну слушай, ты не охренел? Я могу установить любые модификации наруже за очень скромную мзду. Mm -hmm. А, нет, лекарства я тебя покупать не буду. Это что, совсем, что ли? А, это именно Большой магазин за 9 тысяч. А что ты раньше-то не сказал, что он у тебя был, а? Ага. Вот, хорошо. Я прокачал, короче, дробовик, но проблема в том, что у меня патронов нет. А, нет, есть 4 штучки. Я ее слышу, она прям здесь Так, подожди, давай мы с тобой меняем, По местам поменяемся Она прям здесь, я ее слышу Вон она М -м, конечно, сейчас Не, ну у меня есть, короче, одно предположение Куда мне надо сейчас сходить Я понял, что мне надо сделать но она прям здесь, я не хочу выходить, она мне съест. Ты меня патрулируешь, что ли? Или ты застряла? Ой, что меня достало, короче. Я буду сильным и Как говорится, сильный не тот, кто сильный, а тот, кто сильный. Мне нравится опять не этот звук. Ну, по крайней мере, она меня теперь не съест. Пока что. Погоди, а чего у меня по ХП? А -а -а. Так, все. Ты не боишься, всё, собрался. дай Нет! Так, как, же, как бы мне тебя обойти-то, а? Как бы мне тебя обойти-то? Да не будем парить мозг, короче, просто бегу Тихо-тихо-тихо-тихо, женщина Тихо, женщина Не мешай мне, пожалуйста А, тут, ну, слушай, дайте я засейвлюсь как раз, я тут А, что тут у нас есть? У меня есть ключ Димитреску И есть одна маска, мне надо еще одну маску, короче, изануть, и зануть Мне, наверное, что-то откроется а, Че ты там стоишь-то, а? Давай, двигай отсюда Покурить сходи Я тебе разрешаю Так Да, вижу, вижу. Тихо, тихо, тихо, тихо. Четыре, мне нужно четыре. Нет, нет, нет, нет, нет, не это, не это, четыре. <связывая> Ты что орешь? С ума, что ли, сошел, а? <связывая> Дурак, что ли? Ой, так. Четыре <связывая> лабиринта. Замок, дом на холме, водяное колесо и железная башня. Даже он представил пистолет к виску и покончил с собой. Вот это я понимаю преданность делу. Лабиринты уникальны. Для управления каждым нужен особый металлический шарф. Каждый находится находятся кристаллические кости. Якобы останки четырех любимых жен Нордштейна. Эти лабиринты их могилы. Знаете, что я не понимаю? Я в принципе догнал, что... Я нашел две маски. Может мне в подвал надо, кстати. Там же подвал еще есть, может мне туда? Так, дай-ка я еще раз засейвлюсь Да не стреляй ты в нее, а засейвись <социт> <социт> <социт> Э! Мне вниз походу надо, там же есть какой-то проход Я там вообще был? Я там был? Нет, если честно, я должен признать, что в ремейке второго резидента, когда за тобой бегает тиран, это как-то по... Пострашнее. ББ. А я ж тут был? Да? Плохой звук. Так, это покоя Димитреску. Она, кстати, видит каким-то астральным глазом из жопы. Я не знаю, просто она меня видит отовсюду. Наконец-то мы встретились. Уйди. Ч-ч-ч. Ты как устала? Где я, тварь? Капец, я сейчас чуть штаны не навалил. Трава-мурава, блин. Сюда Может мне на... на улицу может надо? Лифт Безрезультатно, ну конечно Если зачем работать? Три дочки, Белла, Кассандра и как-то там ее еще Тут где-то еще был выход Женщина. Иди нахер! Где бы ты ни был. Просто ну, славный кто бы ты ни был. Так, yeah. хорошо Давайте подумаем Куда мне надо идти? Где я еще не был? Там, где я еще не был, туда я сходил <вы> Ну, чисто теоретически, да? Да, блин, я просто путаю <гас> Почему она выходит все время тогда когда, туда, где я нахожусь? Хорош меня мониторить. Слушай, дай пройти. Мне нужно найти еще две маски, и пока что я понятия не имею, где их искать. Есть какое-нибудь может быть? Ну я не знаю. Кристаллическое туловище. Так, сюжетная ключ Димитреску есть, создание лекарств, кстати, создать Да твою ж ты мать, ты меня достала уже, женщина! А? Иди отсюда Иди, иди, давай. Тебя там дочки ждут. Что, не видишь меня? Где же этот чертов наглец? Слушай, у меня пока нет идей, куда можно пойти, чтобы... еще что может туда надо дурной что ли а тихо да походу сюда надо было давай иди отсюда нахрен курить ты еще кто такой? Отвали, отвали, отвали, отвали, отвали! Нет мне здесь, нету, нету, нету, нету, Куда тут можно зайти вообще? Алло. О, вот сюда можно забраться было. Тихо, мне кажется, я на верном пути. я был роза где явно ты явно не тут кстати а вот здесь мы не успели ничего блутать между прочим потому что она нас съела помады госпожи а зачем это сюжетное что-то нет это не сюжетное не подумайте. Я ни капли не боюсь. Я сильный. Мать Миранда вызвала нас всех к тебе, чтобы мы решили судьбу отца ребенка. Меня же трясет, кажется, на этот семейный совет. Ко мне относится как к сестре этих выродков. А этот Гейзенберг, это Рвань не научится моя даже если это, кстати, его имя. Я бы его провала, но матери не позволит. А, подожди, стоп, я не дочитал. Ой, добрый День, дорогие друзья. И вам здравствуйте, этот видос записываю, чисто залетел с двух ног. Ха. ну привет, подписчики, до новых. Да, да здравствуйте, чисто. Че мне уйти? Да не, если хочешь, мы еще могу демку включить. Ну, давай. Типа, какая разница, будешь со мной как в коопе сидеть? Комментировать чисто. Да. Так, ладно, давай, мне нужно найти еще две маски. Ты меня очень изрядно напугал, знаешь, за мной тут охотится эта тварь, короче. А женщина вот эта? Да, вот эта большая. И ты такой, знаешь, с двух ног такой. Здравствуйте! А у меня же типа режим стримера включен, поэтому не, не слышно ничего, а -а -а. что кто-то заходит. Так, мне надо понять, куда идти. Прыгать ты не можешь, понятно А, вот мне раз походу вот сюда и надо вниз Там было отверстие под ключ Я не уверен, конечно, но вроде где-то здесь да да где-то здесь было А, охренеть, у меня патронов нет, дробовик Супер вообще, балдежно Где-то тут было отверстие под ключ Я точно помню, я проходил мимо вот где-то здесь. Вот оно. Вот оно, да. Все, нашел. Отлично. Патроны пистолета. Патроны пистолета. Это все потрясно. Так, тут опять со светом нужно играться, да? Погоди, ты... Ты опять со свое, что ли? Да. О, аптечка! аптечка Обломок кристалла а, Хорошо Так О, еще одна самодельная бомба Прям вот туда, вот то, что нужно Так, стоп, давай вот Кто придумал вот такие вот головоломки Делать от первого лица, ну это же Смех какой-то Хорошо. А вторая где? Так, а, а, а вторая? Ну, одну вижу. Вторая ты хочешь где-то здесь же? А если я сейчас просуру просто бомбу? Зачем мне взять вторую? Так, стоп. Если попробуешь друг о другу ударить. А, кстати, блин, тут да ты гений, вообще Ты вообще гений, кстати, ты знал? Ну, давай Давай! Что ж такое-то? Мне сейчас скорее так и надо Ну, и где мы там? Вот, да, все, супер Шкирил, ты гений. О, глаз. Нашел глаз. Лазурное око. Эм, здорово. А куда его использовать? Я даже не видел ничего такого, куда можно было бы использовать лазурное око. А, это даже не сюжетное. Чё то так, да что тебя, что ж ты Юр, не сворачиваешь Понял Не, просто если это лазурное око не сюжетное То зачем оно вообще тогда мне нужно Ну понятно, продать его этому чудику Опять сейчас бежать от этих уродов. Блин, опять бежать не в ту сторону. Ничего, ничего, все хорошо. Так, тут где-то дверь, говорят, есть. Вот она, да. Тфу, блин, я не заметил. Дурилка картонная. А, понятно, да Ты наконец пришел ко мне? Да Фу, ты что, Да нет, шучу, блин Куда пошла? Ну иди сюда Подожди Мне патроны нужны О, я могу Все, найс А что у меня 10 fps? алло, что это? Ну иди сюда, ну... <ролев> так, в смысле? <ролев> Патронов нет. Ну да, охренительно. Зачем? Зачем ты так сделал? Чтоб грох на тебя падла. Давай быстрей, быстрей, быстрей, быстрей. Ну-ну-но. <клевый> Ты хорош от меня бегать, алло. Опять 10 фпс. что такое? Ты меня не любишь? Нет. А, Всем остальным нравилось. А мне нет. О, патрон дробовика! Сомневаюсь. Опять 10 фпс? Что такое? Это сон. Сон. Ой, не хочу Никто не хочет. мы заметили так но ну, эту бабу мы убили хорошо что, у меня здесь проседала до 10 fps вообще просто что было так мне некрут сюда а нет я сюда и пришел отсюда и пришел мне с вот в ту дверь нужно я взял взял я на тебя женщина почти все патроны всадил ну Так, надо все смотреть. может я здесь что-то пропустил О! Сюда Давай Вот, вот здесь маска есть Так, маска радости, хорошо эм, что? Пусть прозвенят пять колоколов в этом зале Пять колоколов в этом зале. Ну, один я нашел. Так, пять колоколов в этом зале. Хорошо. А, можно открыть шкаф? Нет? Погоди, что за пять колоколов, если я только один вижу пока что? Может, меня до остальных найти? А, вон еще. А, еще вон третий. Так, вот здесь вот второй, тут третий, тут первый. Вот это что, не вижу. Так, один, два, три. А -а -а -а -а -а -а. Где еще два? Надо еще два найти. Кирилл, ты видел, видишь еще два колокола? А, там их два. Ты че? Полегче. Один. Не, там он один. Погоди, а где еще два-то? Два колокола. Два колокола. А, вот еще один. Четыре. Вот еще один. И мне нужен последний. Где последний? Блин, где это чертов? А, -а, а вон у вас как все сложно то блин так ну допустим что открылось а вот вижу так ну давай посмотрим чем мне это даст Так, а тут ничего нету, да? Полезного прям. О. Сокровище-то тема. Не смей, не смей вставать. На них надо выпустить патронов Кажется, я слышу что-то, что мне не очень понравится Кинжал цветов смерти Вот это сюда называется Вот это я понимаю на базу Я не буду на вас тратить патроны, не надейтесь даже М -м -м. Иди в жопу Отошел от меня Ай, моё господи, отстань! А, я понял, да? Это как гарпи в ведьмаке стрелять? Хорошо. Ты еще не сдохла, это серьезно. Так, понять бы, куда идти. Здесь закрыто. Значит, вот сюда. Наверное, на, на лифте. А, вот. Лифт есть. Нормальная тема. Главное внимание. Слушай, я могу что-нибудь изобрести? Там и не знаю, какие-то патроны. Нет, у меня вообще ничего нету. Кроме пистолета я ничего не имею при себе. Печально. Патронов говорю, у меня на тебя нету. Ух ты, мать твою, за ногу, вы что тут забыли, уроды? Э, -э, -э, -э вас что так много-то, алло? Ну давай, да! А, нормально, нормально пойдет. О, маска, последняя, последняя. Они Блин, они тебе помогут выбраться, если ты сейчас отсюда выберешься. Да отвалите, ну что же вы такие ублюдки-то, а, мать вашу. Давай, давай, давай, давай, давай, да, да, да, все, хорошо, хорошо. Хорошо, найс. Nice. Все нормально. Так, ну я все, я, я, наконец-то добрался, забрал все эти маски дурацкие. Теперь осталось просто спуститься, их юзануть и уйти отсюда нафиг. Ох ты, собака драная! Что толку бегать, если тебе не... Вы... Uh -huh, uh -huh. Не, Я не... Прошу, Сейчас обязательно ознакомлюсь. Здрасте. Здрасте. Здрасте, здрасте. Здрасте. 9000. Ага. Вот это мне нужно, кстати. Че покупаем? Ха -ха, так любил приговаривать один мой ток. Так все, дробаш качал. Стало столько для него патронов купить. Не знаю, где, где я их возьму. А он все мне продал. Понимаю. Счастливо. А, 7 патронов есть у меня на дробовик. Она меня не выпустит отсюда теперь. Не маски поставить надо. Девушка. Девушка, мне надо маски поставить можно, пожалуйста. У меня разрешите это сделать. Эй, девушка. О, она ушла. Да ни хрена она не ушла, на самом деле. Больше некуда бежать. Да твою мать, ну. Иди, жопово Чё? ты встала? Давай, двигай отсюда Ты мне мешаешь поставить маски Уходи Уходи, говорю Я чё, их лох не угадал, короче, с маской Он не видит? Охренеть а... ББ Я ухожу До свидания Всего вам хорошего О, гроб Нет, нет, нет Я, кажется, знаю, что сейчас будет ты Я знал, что ты будешь тут А, то есть мне сейчас босс файтится с ней надо? Ну, охренеть. Я утюг не выключил. я сожру тебя, всего. Отпусти их. было приветливо с твоей стороны, не отпустить меня, чтобы я вниз полетел, а обратно на башню бросить Так, ну... Я, честно, не знаю, как я буду с ней драться с таким боезапасом А, мне по ней надо стрелять Зачем? Зачем я использовал аптечку, дебил? Лекарство? где где бери патрон для снайперки отлично 15 штук ну иди сюда падла ох ты мать твою У меня одна проблема, у меня снуса очень маленькая при прицеливании. Вот ты видишь, у меня просто ультра стоять. Подожди, это невозможно просто. Нет, мне не привязки клавиш нужно. Камера. Камера при прицеливании... Инверсия, не-не-не, мне нужна камера. Вот, давай четырнадцать, вот, да, да да вот так вот будет пусть. Вот Блин, надо как-то тебя выцелить Я не хочу на тебя патроны расставить А чё, лекарства у меня нет совсем? Не, ну это да, это какая. А, нет, я еще жив. Давай, давай, ну как-то надо, ну как-то надо двигаться еще. Давай, давай, давай, давай, давай, живи. то у меня совсем все плохо с хилками смысл, Я ее не вижу да. О, увидел Так, у меня даже более-менее хп восстановилось мне А больше тебе ничего не дать, а? Блин, даже мне больно-то, а? Мне что-то делать Она тут моё укрытие разломала Ну это Unreal, ну что я могу сделать, блин? Ну как мне её убивать? У меня хилок нет Давай сейчас, короче, ты меня возродишь и скажешь, что все патроны, которые у меня только что были, пошли нахрен А нет, а можно пропустить, да? Ой -ой -ой -ой. Ага, патроны есть, патроны, патроны, патроны, лекарства есть, хорошо, все Где ты там летаешь, а? Я разорву тебя! Не-не-не-не, не отстань. Не <свес> Иритан, тебе повезло! Только ты и Макс Игранна Видели меня в этом обличье Жаль, что ты заплатишь за это жизнью Мы посмотрим да, теперь, Я тебя никогда не прощу <говор> <Поздно извиняться. говор> Мне стыдно говорить про спасение своих... <говор> Так, пока на молчаночке, потому что очень потно. Ах ты, падла! я тебя, мразь! Расскажешь. Степень, женщина, лучше Тихо-тихо, я использовал последнюю хилку. Где ты? У меня и на снайпер не закончились Я справился? Ну не моя же! А, блин 45 Нехило Пополнили запас Тебе больше некуда деваться <соценно> Ладно тебе, не стесняйся Покажи мне свой ужас <соценно> Ну так подходи быстрее, ну Один, Ты умрешь. <соценно> Я сожру тебя до последнего пуста Ой, ой, ой, Патронов нет Какой-то молчаночки. Я, я справился, должен признать, что босс файт крутой. Мне понравилось, в принципе. Но это было не, не то чтобы очень просто. О. Похоже, я смогу выбраться. Грязная колба, хорошо. Роза. Поищите розу. А тут есть какой-нибудь дом с... Вот, да. Я как раз это искал. А, в смысле? Вот. Ладно, ребят, давайте на этом закончим. Я очень много сегодня тупил, очень много вырезал. Поэтому, в принципе, серия для вас получится не такой длинной, как для меня. Но мы, в общем, добрались до Димитреску. Мы забрали все эти маски оставшиеся и... Босс-файт закончился, ну, не скажу, что это было легко, босс-файт мне понравился, очень достаточно такой потненький получился, особенно, знаете, когда ты вот всего одну хилку сделаю, ну, на хардкоре мне, наверное, было бы еще хуже. Ладно, в следующий раз продолжим, спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, как вам хочется, оставляйте комменты, пообщаемся, на этом всем пока-пока, ребят, давайте, до скорых встреч.